Целых два вопроса. Первый вопрос это чем я рискую и вытекающий из него как я могу управлять этим риском и как это все влияет на мою доходность. И второй вопрос это каким именно образом, что если в конце концов к профессиональным инвесторам перетекают деньги, которые теряют дилетанты то, может быть, я могу это спроектировать. Переток денег от дилетантов к себе. Наверняка на больших, в больших играх зарабатывают больше всего те люди, которые управляют движением, не знаю, индексов, скажем, на бирже. Если точно знаешь, куда ты его направишь с помощью информации, ты можешь на этом заработать. Ну, это касается некого такого инсайдерской торговли. Давай, наверное, сначала со второго запомнить первую часть вопроса ну просто то на что хочется ответить, потому что мне тоже иногда задают вопрос, имея ну для российского рынка достаточно большой капитал под управлением говорят, а слушай, а мы не там манипуляциями не займемся, да, или там давай начнем как это самое в миллиарды, да, как этот акселерод, да, то есть инсайдерской торгами заниматься, давай это начнем. Но лично я считаю, что, что все что касается инсайда, да, это все таки зарабатывать на информации, которая недоступна другим людям. И здесь опять вопрос некой экологичности в своих поступках, экологичности в своих, в своих движениях по поводу зарабатывания денег. То есть, даже опять-таки та же криптовалюта меня в первую очередь она толкнула тем, что сама суть заработка заключается в том, что ты зарабатываешь, но ну, если по-честному копнуть, некая пирамида, да, то есть ты понимаешь, что риск есть. Ну, ты же, как бы не дурак, и а ты знаешь, что если там удвоение, утроение, упетерение капитала происходит, значит где-то риск есть, который ты не осознаешь. Ты понимаешь, что этот риск присутствует, ты в этот риск идешь, но если посмотреть экологичность, да, на чем ты в принципе планируешь заработать. Ты заработать планируешь на том, что будет другой безграмотный дурак, более дурнее, чем ты, которому ты продашь по более высокой цене. Не экологично. Поэтому я против инсайдерской торговли, я против манипуляции на рынке и против движения. То есть моя задача как, а, как человеку, управляющего благосостоянием, благосостоянием людей, сформировать портфель долгосрочный. Да? Ну, то есть не сделать некое стадо из коммерческих коров, да, которые по той или иной причине стоят дешево, но в будущем могут стоить дороже. Это вот ответ на, на вторую часть вопроса. Первый, пожалуйста, напомни. А первое, собственно, ты ответил на этот вопрос. Какой вопрос, какие главные вопросы задает себе инвестор? И из mm -hmm. того, что ты сказал, я сделал вывод, что это в первую очередь вопрос о рисках и об управлении этими рисками. Все, понял. Управление рисками. То есть, если риски есть, то где эти риски, да, и каким образом, каковы механизмы управления этими рисками. Окей. Здесь я рассказываю всегда историю. История, ну, такая, она, там, на уровне афоризма что ли ходит да то есть э, приходит э, журналисты и успешного человека задает вопрос бизнесмена скажите что что по вашему мнению какое качество самое главное по вашему мнению там успешного инвестора или бизнесмена тот говорит терпение журналист ему отвечает нет ну смотрите не всегда же терпение все определяет то есть не, не, не все терпение значит он говорит ну Успешный человек задает вопрос. но ну, приведите пример. Журналист говорит, ну смотрите, вы же не сможете перетаскать воду в решете да? Он говорит, ну почему же? Надо просто дождаться зимы. Да? Когда замерзнет вода, и просто ее можно как снег будет подчеркнуть и в решете перетаскать. Поэтому, когда мы говорим, говорим про инвестирование, у нас все равно базар, у нас все равно рынок. То есть мы живем, ну, в большинстве своем мы живем в капиталистической экономике, весь мир живет при капитализме, да? а это все покупается, все продается, если мы говорим про товары и услуги, но ну, за исключением каких-то определенных там уникальных вещей. И если все покупается и все продается, и экономика это и есть совокупность всех сделок, покупки и продажи товаров и услуг, то на этом законен в этой экономике капиталистической экономики заработают законы спроса и предложения то есть чем больше количество товара при неизменном спросе то есть чем больше предложений ниже спрос цена на товар падает и наоборот да когда спрос очень высокий а количество товара ограничено то цена на товар растет почему всегда растет экономика цикличный рост экономики потому что производительность глобальная мировая производительность труда она растет медленнее, как правило, покупательской способности, потому что в мировой экономике есть кредит. Так. И поэтому за счет того, что есть кредит в мировой экономике, то есть человек сегодня может потратить больше, чем он зарабатывает. То есть производительность не успевает затраты. Просто нужно принять за факт, что экономика цикличная, и в первую очередь она циклична, циклична за счет того, что в современной экономике есть кредит. Поэтому всегда бывают взлеты и всегда бывают падения. И цена актива может или расти, или падать. Угу. И когда люди говорят про риск, риск в понимании инвестора, риск в понимании инвестора заключается тогда, когда есть риск снижения активов повсеместный, ну глобальный, или в рамках той страны, где ты работаешь – в России, в Америке, в Европе. Соответственно, вот этот риск – это основной риск, рыночный риск, дисбалансы спроса и предложения, и на этом всегда можно зарабатывать, потому что они прогнозируемы. Если ты понимаешь эти циклы, то ты можешь этим управлять. Соответственно, как этими циклами управлять? Долгосрочно все равно рост, то есть долгосрочно все равно экономика растет по экспоненте, потому что растет производительность, хочешь ты того или нет. И поэтому, если ты увеличиваешь срок инвестирования, то ты вот этот вот рыночный риск колебаний, ты его убираешь. Второй момент – ты инвестируешь регулярно, да, то есть основная система управления рыночными рисками, увеличение срока инвестиций и регулярным инвестированием небольших сумм. То есть не нужно сидеть, допустим, с суммой в, в 5000 тысяч долларов да, и думать, куда же покупать сейчас акции или не покупать сейчас акции. Разбей 5000 долларов по 500 баксов и покупай каждый, каждый месяц по 500 долларов. Все, точка. Таким образом ты минимизируешь риски. А при этом ты можешь основной там, 500 долларов с 4,5 тысячи, тысячи долларов в какой-то консервативный ликвидный инструмент и просто выгружаешь потихонечку. Или еще лучше с дохода, да, которого ты зарабатываешь, регулярно 10 процентов инвестируешь в активы, в коммерческие коровы, которые опять-таки на уровне инфляции долгосрочно вырастут, плюс тебе постоянно будут нагружать молочка с маслом. Поэтому вот, управление рыночными рисками опять-таки осуществляется долгосрочным инвестированием. И второй момент тоже, это я был на интересном проекте на Мальдивских островах, да, это остров назывался, и там один из собственников Юра Ченко, Дима, да, я там тоже рассказывал про свою концепцию. он говорит, слушай, Макс, на самом деле вот в Сколково интересную концепцию такую узнали, есть два типа людей, в принципе по жизни. Всегда есть два типа людей. Первый тип людей это охотники, второй тип людей это собиратель, фермера. в чем заключается разница? Вот классическим примером собирателя, фермера является Уоррен Баффет. И ты к ним относишься, да? Это человек, который ну то есть возделывает землю постепенно, да, то есть сажает что-то, выращивает сады. Он понимает, что не получит результат сразу, здесь и сейчас, да? он получит результат только когда-то потом. И есть охотники, то есть примером такого охотника может являться Дональд Трамп, они как правило такие поджарые, харизматичные, да. они постоянно каждый день, ну не каждый день, каждую неделю они с копьем в руках всей стаи выбегают в джунгли в попытке забить какого-нибудь мамонта или газели, или носорога, или еще чего-то. Да? Он получает здесь и сейчас, да, вот он нашел мамонта, загнал его, забил, все, вся деревня накормлена, все счастливы, все классно, фермер там разделывает свои рисовые поля или зерно, а мы вот мясо жрем, да, у нас этого мяса завались. Но мясо быстро съедается, и ты на завтра вынужден бежать снова. И на самом деле литература или история успеха, они полны успешными охотниками, да? когда люди говорят, я хочу быть как охотник. Я хочу что-то поднять, я хочу создать какую-то свою идею, я хочу забить своего собственного мамонта. Просто история не пишет о том, скольких охотников мамонты перебили. И самое главное, ты рискуешь постоянно, ты вынужден каждую неделю бежать рисковать своей собственной жизнью, чтобы накормить семья, чтобы накормить свою семью, чтобы она выжила. И если у тебя что-то не получится, ты несешь риск потери не только собственной жизни, но и твоя семья будет потеряна. Поэтому охотники вынуждены объединяться. Мало того. С течением времени, то есть, чем больше проходит время, ты стареешь, Акела промахнулся, да, зрение становится хуже, физику физуха становится хуже. Со временем, получается, у тебя риск увеличивается смертность твоей собственной, то, что ты погибнешь. Потеряешь хватку, будут новые технологии придуманы, еще что-то. А фермер со временем, наоборот, у него поле разрастается, у него сады начинают плодоносить. Он начинает покупать новые земли, новые участки, которые он передает своим детям. Эти дети умеют возращивать, возделывать эти деревья. Они заводят стадо коров. Они у охотников начинают покупать мясо. То есть в какой-то момент они нанимают работников, да, и у них это практически идет ну, на автопилоте. Но у них достаточно денег для того, чтобы у этих охотников собирать их мясо, которое они производят, этих мамок. Поэтому каждый выбирает для себя, да, то есть на какой стороне он находится. То есть. А вот большинство охотников, если ты просто понимаешь эту концепцию, тогда признай, что ты охотник, и ты должен понимать, что у тебя риски. Ты хочешь быстро и много – окей, парень, ты охотник, ты рискуешь. Да, да ты сегодня поднял на крипте там, в 10 раз больше капитала, но вот только сейчас перед тобой была встреча с человеком, он покупал там биткоины по 420 долларов. Говорит, Надо было по доллару покупать, а сидит об этом я Говорю, Скажите, у вас сколько сейчас, в принципе, общего капитала, если взять здесь капитал за 100 долларов, сколько у вас в криптовалюте находится? Он говорит, 60 долларов. Я говорю, ну мой вам совет – продайте хотя бы процентов 20, да, перейдите там в какие-то другие инструменты, это перекос по портфелю. Он говорит, не, ну сейчас я продавать не буду, вот сейчас он отрастет. Я говорю, а если не отрастет? Нет, отрастет до 15. Я говорю, а если не отрастет? И вот классический охотник, да, мало того, причем жадный охотник. Я говорю, не гневите Бога. По 400 купили, сейчас стоит там, не знаю, 7-8 тысяч, да или 5-6 тысяч. Заберите прибыль со стола. Купите немножко коммерческих коров, потому что вы рискуете. Если все это шамдарахница, рискуете не только вы, рискует семья. В итоге действительно он сказал: слушай, но ну, меня как бы многие убеждали в том, что нужно продать, мне как бы там ну Жадность, наверное, вот правильно там, жадность не позволяла. Но я после вот общения с тобой, наверное, на это соглашусь и буду открывать в том числе брокерский счет для покупки коммерческих товаров. Это все как бы, Сереж, об одном и том же, да, то есть вот чем инвестор от неинвестора от дилетанта отличается, то есть фермер ты или охотник. Ну вот лично мой выбор, да, возращивать свою, свою плантацию. И это еще и... один хороший вопрос. Если я думаю как инвестор, я спрашиваю себя, хочу ли я погибнуть под бивнями мамонта. А если да, сколько вероятности? И кто после меня останется, и кому я этим сделаю хуже? Ну, это знаешь, это тоже, когда люди слышат про эту концепцию, они говорят, слушаю, А что? Но ну, я фермер, но и охотника можно же походить по охоте. Я говорю, мне вопрос, сходи на рыбалку, сходи на утку по охоте. Да? Но опять вопрос выходить на один со стадом сикачей, наверное, не стоит. Uh -huh.